Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про биржу Gate.io. Gate.io является одним из самых лучших бирж в криптомире и самым лучшим для новичков. Почему? Об этом я немного позже расскажу, поэтому смотрите видеоролик до конца, а сейчас про Gate.io. Gate.io это децентрализованная биржа, которая открылась в 2017 году Китае. На CoinMarketCap, это один из самых авторитетных источников информации в криптомире, думаю, все вы знаете, стоит на шестом месте. Он обычно от седьмого до четвертого места поднимается, спускается, но стабильно входит в топ-7. Это касается не только гейтаю, а касается всех всех пирш. Например, вчера он стоял на четвертом месте, а сегодня Коинбас стояла на втором месте, но немного упала, только что упала, когда я обновлял страницу. Вот почему? Потому что рынок криптовалют очень спекулятивный то есть э, криптовалюта падает поднимается таким образом и биржа тоже потеряет приобретает э, получает ну короче это нестабильно другими словами но стабильно входит в топ 7 самых лучших перш э, например сегодняшний объем торгов составляет 55 миллиардов рублей а вчера составляла где-то больше 60 миллиардов рублей а если мы смотрим монеты да в топ-10 нет ни одного биржи, где э, количество монет могло бы быть настолько великим, настолько большим. Его ближайший конкурент KuCoin у него даже меньше, почти в два раза меньше. В GTA есть больше 1400 монет, которые доступны для торговли именно сейчас. Почему я считаю это плюсом? Потому что э, среди этих монет, конечно, безусловно, есть скам монеты, которые сдуется через несколько недель, месяцев или годов, но все равно э, они являются скамом. Но среди них и есть перспективные монеты, которые в будущем могут взорваться и мы можем на этом заработать. Поэтому огромное количество монет является плюсом и минусом одновременно. И минусом я не считаю, потому что в крипторынке все относительно поднимается, спускается. Короче, это бесконечные движение графиков. то есть вы, Поэтому вы должны осознавать риски, осознанно торговать в крипто бирже, Поэтому -то ничего страшного в этом я не вижу. А Переходя по ссылке в описании, вы можете получить 20% скидку на торг комиссии. Здесь регистрация очень простая. Я не думаю, что какие-нибудь сложности при регистрации возникнут, поэтому я не буду рассказывать, как здесь нужно зарегистрироваться. И после регистрации я вам настоятельно рекомендую, Подтвердить свою личность или пройти QIC курс, как вам угодно так и называйте, потому что многие функции биржи доступны только после подтверждения личности. Конечно, в криптобирже самая важная часть для трейдеров это инструменты для торговли собственно. И в Гейтае с этим нет никаких проблем, потому что здесь есть очень много способов торговли, например, спотовая торговля, маржа и, например, стартапы, копи трейдинг. Есть очень много способов трейдинга, фьючерсы и многое другое. Сейчас мы проходим в спотовую торговлю и в спотовой торговле что мы увидим? Это вполне обычный инструмент для торговлей, спекуляции и все такое. То есть, здесь я как вам рассказал раньше, больше 1000 монет, 1400 монет, а именно 1466 монет, с которыми вы можете торговать и заработать на спекуляциях. Например, здесь вы можете ввести цену, за которую вы хотите купить биткоин или другую криптовалюту. Это может быть эфиром или любая другая монета, которая входит эм... В список доступных для торговли в гейтайо их больше 1400 здесь наоборот вы можете указать сумму за которую вы хотите продать криптовалюту а для того чтобы здесь торговать вам нужно немного быть э, способным для торговли человеком то есть вы должны уметь анализировать рынок иначе вы потеряете все свои средства и поэтому я вам настоятельно рекомендую научиться анализировать рынок и после этого начать торговлю а если вы хотите узнать как научиться торговать в крипто бирже или криптовалютами тогда смотрите ролик и дальше немного позже расскажу а если вы любитель халявы тогда и для вас что-то есть в гейтаре например здесь есть поинты баллы как хотите так и называйте с помощью которых вы можете оплачивать полностью оплачивать комиссии, торгов, торговые комиссии на этой бирже. Обычно биржа делает торговые комиссии специально низкими, чтобы привлечь людей, тор, трейдеров, чтобы они торговали. Я и Тайо немного хитро поступили в этом вопросе и создали систему поинтов баллов. Как вы можете получить этот поинтов? Как я говорил вам только что, вы можете их получить с помощью раздачи. Вам нужно каждый день прийти на эту э, страницу и получать... Э, здесь ваши поинты но для того чтобы получит поинтой вам э, нужно обязательно подтвердить свою личность иначе никак вы это не получите а если вы хотите прям получить баксы то есть здесь есть и аир до 10 баксов как это работает это называется пол или голосование обычно гейтарю каждую неделю или каждые три дня выпускает голосование в ходе которого вы можете получить 10 баксов абсолютно бесплатно. Как это работает? Вам нужно зайти в вот, а, пул и здесь а, найти голосование. Когда вы найдете голосование, вы найдете вот такие а, страницу. А в этой странице находится несколько монет, которые в потенциале могут попасть а, в листинг, в биржу, а, чтобы стать а, доступным для торговли другими монетами. И таким образом у них цена будет расти. А если вы голосуете, например, Doggy King или Dog King, как вам угодно, таким нажимайте и... Если он так и продолжит, он э, в следующем неделе попадет э, в бирже, на листинг, то есть станет доступным для торговли и запускает аирдроп. Запускает аирдроп и вам дает э, докуаны, которых вы можете продать, как обычно, он бывает до 10 баксов, и вы можете их вывести на свой кошелек или на свои крипто -э, кошельки или на свои банкоматские карты а знаете почему я сказал что я это самую лучшая биржа для новичков, потому что здесь, как я сказал раньше, вы можете получить абсолютно, абсолютно бесплатно баксы, то есть вы можете, например, собирать аирдروب и продать их, собрать и собрать где-то 100-200 баксов с помощью которых вы можете торговать, начать торговать. И еще один плюс для новичков, вы здесь можете вывести свои средства от одного бакса. Да, у Binance минимум, минимум 10 баксов. И у многих ребят 10 баксов нет. И люди, которые подтверждали личность, может просто здесь зайти, голосовать и получить свои баксы, и вывести на свои кошельки, или собирать деньги, чтобы их в дальнейшем... А приумножить или вообще потерять, что касается вас. А, а если вы вообще не умеете торговать, тогда есть копи трейдинг. Для копи трейдинга заходим, здесь видео автоматизируйте свою торговлю, копируйте лучших трейдеров. Вот видите? То есть вы будете копировать а, сделки более опытного трейдера. Таким образом вы научитесь, учитесь в его ошибках или успехах, как он анализирует рынок, вы все это видите и учитесь на этом и одновременно на этом зарабатываете то это может э стать как вам пассивным заработком и учением и все таким то есть заходите в детали поддержите личность и участвуйте в аэродропах получаете где-то 200 баксов и все это 200 баксов поста поставите в копии трейдинг то есть э я вам советую сначала найти нормального более крутого более вот успешного более вот э надежного трейдера который у которого вот Рой, то есть um, общий коэффициент заработка составляет больше тысяч баксов, тысяч процентов каких-то баксов и постепенно начинать uh, копировать его сделки. То есть, как это работает? Вы копируете его сделки, то есть не вы копируете, вы просто поставите автоматизированный а, бот, который будет а, копировать его сделки, если он а, поставит на какую-нибудь а, стейблкоин или другие, другие коины, бот тоже поставить, когда он их продает, он тоже продает, и если он заработает, вы тоже заработаете, но вы вдаете где-то... А, проценты ему где-то 8 или 10 процентов и таким образом он тоже то есть трейдер тоже зарабатывает и вы тоже зарабатываете но это не стопроцентный способ заработка потому что вы можете вообще сто потерять ваши а, средства например этот чел и он потерял все свои средства и следующий способ заработка это стартапы чтобы сюда попасть а, заходим а, в раздел торговли и стартап нажимаем на это попасть на эту страницу здесь, что мы видим: здесь два активных стартапа и несколько десяток завершенных стартапов о как много. И что это такое? Как название подсказывает это стартапы <смех> то есть это уже э, проекты которые собирается запускаться например заходим в этот э, проект и здесь что мы видим это он э, они вот здесь оставили описание идею своего проекта который они хотят реализовать и чтобы реализовать, реализовать э, этот проект они просят от э, пользователей Gateway инвестировать их начинание если вы смотрели наши ролики, то есть ролики на этом канале, вы э, знаете, что многие перспективные проекты, которые э, на сегодняшний день взорвались или поднялись в цене они тоже вначале объявили э, сбор средств с помощью которого они реализовали свой проект это тоже самое то есть вы можете здесь им помочь например отправить где-то 20 баксов и когда э, стартап откроется то есть проект откроется вы получите э, не, некое количество определенное количество э, монет токенов которые равноценны вашим средствам которого вы инвестировали в этот проект и когда время да, придет вы можете их просто продать таким образом вы просто получаете огромный профиль Эээ... разница в том что если какого нибудь проект попадет в биржу, это уже достаточно известная валюта, э, токен, который, и, и эко-система которую уже многие люди признали. Таким образом, вы здесь нихуя, таки, такой большой профит не будет. А если в самом начале покупать за, например, 20 баксов, получите где-то 2 миллиона монет, вы можете их продать не за 20 баксов, а на 200 тысяч баксов. Вот таким образом вы можете здесь поднять огромный, огромный профиль. Еще один способ заработка это ходл. И заработай, то есть держи и зарабатывай. Как это работает? Здесь, работать таким образом, вы замораживаете свои средства, например, биткоин, хрд, эфирум хрд, и получаете проценты. Например, биткоины, если у вас определенное количество монет есть, вы их поставите, например, на 7 дней и после семидневной заморозки вашего актива вы получаете где процент дохода и вы можете и дальше продолжать вы можете в любое время их снять но после 7 инвестирования вы получаете процент здесь все проценты указано не только семидневные, иногда 14 дневного и все такое то есть что мы в итоге имеем Гей это один из самых лучших бирж, как и для новичков, так и старичков. То есть здесь есть и бесплатные монеты, бесплатные токены, которые вы можете получить, с помощью которых просто начать работать, если в новичок можете учиться. Все здесь предусмотрено. Поэтому я считаю Гей достойным вашего внимания. Спасибо за просмотр. Удачи.